Добрый день, меня зовут Вероника, я приехала из Екатеринбурга. Не так давно я узнала про феномен церкви Козырева и решила испробовать это на себе. Меня мучили многие вопросы, почему в моей жизни происходят те или иные события, почему я чем-то болею, почему у меня не решаются определенные задачи, с которыми я пришла. И именно это привело меня вот в центр Виодара. У меня то настроение, с которым я приехала, и то, с которым я уезжаю, они разительно отличаются. То есть сейчас я наполнена энергией любви, созидания, творения, гармонии, и я понимаю сейчас, что все внутри меня, и что в первую очередь нужно мне познавать себя. То есть вот это я, это мне открылось в зеркала. Зеркала показали мне то, чему я не придавала значения, и то, чего, возможно, я не понимала. Зеркала включили мое осознание, и ко мне пришло понимание причинно-следственных связей всех событий в моей жизни. Пришло понимание того, что мне нужно делать, к чему стремиться, и как все это трансформировать в любовь, гармонию и несение света другим людям. Они, зеркала оказывают не только трансформационный вот такой эффект сознания, но они еще и очень хорошо правят в физику. Очень сильно гармонизируют весь организм, все наши чакры, все наши потоки, меридианы, внутренние органы. И чем они уникальны, это тем, что трансформация происходит и внутри, и снаружи. То есть ты... У тебя проясняется сознание, и тут же тело за сознанием выправляет всю физические какие-то недуги, какие-то болезни, какие-то недомогания. И вот это, в этом, я считаю, уникальность это, э, зеркалку. И я всем рекомендую, всем, кто хочет познать себя, найти свой путь в жизни, э, узнать что-то новое, я всем рекомендую посетить Зеркала МВ. Спасибо. В вертикальных зеркалах, особенно в спирали, ты начинаешь ощущать связь со своим высшим Я. Тебе приходит озарение, озарение и мысли, которые тебе подсказывает Творец, ты их трансформируешь через себя и понимаешь, что да, именно так, вот это должно быть. И перед тобой открывается огромное информационное поле, которое до этого например, у меня, например, было абсолютно перекрыто, то сейчас я могу, зад, э, э, еще используя тренажеры Козырева, я могу задать любой вопрос в информационное поле и получить ответ. Ответ обязательно придет, не, не обязательно он придет в ту же секунду, но он обязательно придет в течение нескольких дней, и задача будет решена. Супер, угу.